Закладчик или вся? У них одна бомба. Не, я второго еще. На. Я не понимаю, как здесь работает нож. У него какая перезарядка, сколько секунд? Полторы секунды. А как он просто надо именно прямо в человека попасть? В Или он как-то площади? Нож. Нож ну по площади. А, не прям в человека надо попасть. Он у тебя? Да. Хедшот дал. Как ты на правую ну, выстрел? Он, он на я не страшно да блин, как? а я случайно о, о, он на А стоишь, стреляй не а, с него в пыты. а, на ману на ману это не проходит нет, завязались на жар ой-ой не, я ещё заметила, у какой команде больше игроков? Ты команд, по ней он меньше проходит. Вот это бесит. Нет, такого нету. Ну, вы кого играли, он позвал своего брата. Он ему он вообще не проходит. Сам не присыла. Так он вдвоем против тебя, братан, топо, блин. Я не понимаю, ты говоришь на русско-польском, блин? Русско он, он, он на Б, он на Б. Лайк. короче, стреляемся в банана. те Миролан, ты в курсе, тут есть объемный звук. Да. Откуда? <связывается> <сомненько. связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Давайте в слово. Я первый. На! но <свучит> <свучит> -мо! Да, не Это блять на... А чё ты только с ножа ходишь, баный народ А у меня, блядь, дигл куда-то пропал. В принципе, блядь, бывает. О! <свучит> О, Дигл. Это э. сука, Дижар Дигл. Ага, это сука новый автомат, я. Да гей! Почему я его отвлекал, пацаны? это за карта, блядь? Это даст. гонадигли гонадиглах дигле! диглах! Это я сегодня построил за 5 секунд. А чё не за 4, блядь? Да ты, блять гондон Блядь, это Охуеть. сука ты где? Да стой, блядь! Да Да не Да стой! А! упал! 11 хп! хп! Блядь! это не мод ⁇ блядь, я так не могу! Он бегал, я на F5 <связываю> Ля, какой гей там плентит бомбу? А ты <связываю> Ну этого Боже. Сейчас заряжен заряжен нахуй <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> такие моды на Майнкрафт. Это не моды, это ванильный Майнкрафт, Банан, ты издеваешься? Я случайно. Как ты так помер вообще? Я случайно. Лежать плюс сосать. Ох, а когда тут будут гранаты, так вообще будет жопа. На! 13 хп осталось. Учись играть. Реально. Ну, блин, ну вы понимаете, ну эта игра не для вас, ну. Она для таких старшеньких ребят, реально.